В отверстие, которое мы раньше оставляли, вставлены заглушки, вы их видите, которые просверлены на дырочке. И теперь через дренажный насос вода выкачивается из поверхности плиты, видите, да? И из-под плиты.